Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое поздравление на этом канале. Это уже... Третье, по-моему, поздравление с Новым Годом. Я решил записать его, пока еще не наступил новый 2022 год, чтобы за твоим новогодним столом прозвучало и мое поздравление в том числе. Хотя я планировал выложить это постом в Телеграме, но подумал, что лучше все-таки выложить это как видеоролик на свой канал. Уходящий 2021 год был невероятным для всей криптовалюты и всего, что с ней связано, включая мой канал. В этом году мы не только получили серебряную кнопку, но и выросли на 200 тысяч подписчиков, это был взрывной год, но следующий, я уверен, будет не менее крутым для нас, криптохолдеров. Он будет феноменальным, не побоюсь этого слова, и я нахожусь в большом предвкушении этого. И независимо от того, ожидает нас медвежий рынок или нет, я знаю, что мы снова пройдем еще одну зиму, если она будет вместе. Как мы это сделали в 2018 и 2019. Помни, лучший способ заработать на криптовалюте, это просто ее холдить. Несмотря ни на что. Я холдил эфириум и биткоин с 2017 года. Года Независимо от того, пампились они или дампились, я просто их держал. Эфириум падал до 85 долларов, биткоин до 3000 долларов. Люди говорили, что я сумасшедший, но я не продавал, я уперся и стоял на своем, я стал истинным фанатом эфириума и биткоина. Я не мог не зафиксировать прибыли, когда увидел их спустя 4 года, но я не продавал биткоин, зато фиксировал альткоины, в том числе и эфириум. Множество раз повторял, я продам биткоин частично лишь тогда, когда он достигнет 100 тысяч долларов. Если ты холдил со мной все эти годы, ты наверняка получил такое же жизнеизменяющее богатство, как и я. И я советую искренне зафиксируй частичные прибыли, порадуй себя чем-нибудь в новом 2022. Ты мечтал о крутой тачке? Продай часть эфириума и купи уже ее, наконец. Ты хотел купить недвижимость? Зафиксируй альткоины и сделай это в новом году. Никто еще никогда не обеднел, фиксируя прибыли. Реализовать свои давние мечты в жизни – это большой заряд эмоциями, который 100% окупит себя и очень быстро. Речь ведь не просто о том, чтобы сколотить кучу циферок на экране, а о том, чтобы ты получал удовольствие от жизни. Быть свободным делать то, что хочешь – вот ради чего все это. Вот, собственно, и пожелания на Новый год. Новый 2022 год. Наслаждайся жизнью, осуществляй мечты, не скупись на себя, заряжайся позитивными эмоциями и занимайся любимым делом я делаю именно это в последний месяц и мне очень нравится тебе понравится тоже живи и счастья тебе увидимся в следующем году